Ребята, привет! В этом видео я подробно рассказала и показала, как я вышиваю вот таких медведей на трикотаже, на свитшотах, худи и футболках. Я поделилась с вами контактом дизайнера из Колумбии и даже договорилась о скидке для вас по промокоду, который вы найдете. Под этим видео. Я постаралась ответить на все вопросы, которые ранее получала под обзорами вышивальных машин касаемо стабилизаторов, игл, ниток, о том, как я запяливаю материалы для вышивки. Это видео получилось большим но очень полезным, поэтому советую его смотреть без перемоток от начала до конца. Я его основательно монтировала и постаралась оставить только то, что считаю необходимым для того, чтобы вышивать вот такие крутые дизайны на своей одежде. Желаю вам приятного и полезного просмотра. У меня часто спрашивают под видео, можно ли сразу запялить материал и вышивать без стабилизаторов. Может быть у кого-то и получается в случае с джинсой и хлопком, но думаю результат вышивки вас не порадует. Или он будет не столь высок, как может быть, если вы будете вышивать по всем правилам, а еще и с хорошими материалами, с хорошими расходниками. Я очень люблю стабилизаторы компании Madeira. Их можно приобрести, кстати, по ссылке у моих партнеров, с которыми я сотрудничаю. Можно поискать и на маркетплейсах. Сейчас они активно вроде как продаются там. Смотрите, где удобнее вам заказывать. Я использую стабилизаторы разные. Для разных материалов, как правило, разные стабилизаторы. Для трикотажа я использую еще в последнее время от Ярославской фабрики вот такой вот стабилизатор. Касаемо плотности это либо 45 грамм, либо 80. 80 грамм это когда у вас более плотные дизайны, поскольку нужно, чтобы стабилизатор был тоже нерастяжимый. Еще из своих экспериментов последних, как я сказала, я стала вышивать много, я обнаружила, что у стабилизаторов так же, как у у материалов есть долевая нить то есть это то направление когда они не растягиваются или напротив растягиваются я обнаружила это тогда когда вышивала очень сложный дизайн о нем немножечко позже будет другое видео я там расскажу с какими проблемами я столкнулась и теперь я запяливаю стабилизатор согласно долевой нити как же ее найти Потому что иногда это вот просто в рулоне или даже вот я покупала тестовый такой отрез. Вам достаточно взять за край и попробовать разорвать стабилизатор. Вот видите, как он легко начинает рваться вот по этому направлению, а поэтому столкнетесь с сопротивлением. То есть это вот как раз против долевой нити, если захотите порвать. По долевой нити, видите, он вот так вот рвется. И вот согласно этой же долевой нити желательно бы было запяливать его пяльцы. Я вышиваю за машиной Бернина 790+, и у моей машины различные пяльцы, я уже некоторые из них вам показывала в видео, и тут еще потестировала недавно парочку тех пялец, которые не шли в комплекте, то есть я их приобрела дополнительно. Это вот такие пяльцы бордюрные, мега Хуп и джумба. Самые большие пальцы, которые есть у Бернина. О них, может быть, стоит даже сделать распаковку и обзор. А на моей машине, кстати, самые большие пальцы работают слегка в урезанном формате по ширине. То есть высота, там, насколько я помню, это 40 сантиметров а ширина у меня 21. Если бы у меня была машина 8 серии, то есть еще выше классом у Бернина, то это бы было поле 46 сантиметров. Но для медведей, если я их увеличиваю или вышиваю в самом высоком размере, даже без увеличения, эти пяльцы вполне себе также подходят, никак не мешают эта ширина урезанная. Как и для большинства дизайна. То есть нужно смотреть еще на размер вашего дизайна. Вот я о чем. А чем мне понравились эти пяльцы? Безусловно, то, что тут очень большой размер. И можно запяливать прямо материал. Иногда требуется, когда все-таки дизайны такие же, вот как с медведем, они плотные. И чтобы ничего не сместилось, не сместился сам футер. Особенно, если он такой, какой вот мы сегодня будем вышивать. Футер трехнитка с начесом. Это плотный материал, плюс у нас еще поверх этого стабилизатора материала будет идти вот такая вот водорастворимая пленочка. Расскажу я о ней, для чего она требуется. Давайте по порядку, вернемся к пяльцам. Мне нравится своим большим размером и легкостью запяливания, но качество запяливания в них... Мне не нравится, потому что иногда, когда машина вышивает долго, большой дизайн, я замечаю, что как бы я ни старалась плотно зафиксировать весь вот этот бутерброд вышивальный в машину в пяльце, со временем, там, через час вышивки, потому что большие дизайны на бытовых машинах могут вышиваться там, и по 10-15 часов, материал начинает проседать, и... Качество запяливания, то есть то, как в пяльцах держится материал, меня не устраивает в этих пяльцах. И я уже пробовала там и подкалывать булавочками, и условно у меня разные есть прищепочки, которыми я пользуюсь. Пробовала все это дело, все равно идет смещение, и если какой-то очень точный дизайн, который критично нельзя, чтобы материал там смещался, вот эти пяльцы я на них, в общем, рассчитывать не могу. Так вот, у меня также были... Еще одни пяльца, они не шли тоже в комплекте, как и джумба хуб. Это мега хуп, это вообще бордюрные пяльцы. И вот они мне очень понравились. Для медведей прям то, что нужно. И не только для медведей, у меня есть дизайн. Недавно вышло видео коротенькое с дизайном дизайнера машиной вышивки Натальи Шестаковой. И я вышивала там такие большие объемные цветы. Эти пяльцы идеально запяливают футер и вообще любой другой материал. Также можно вышивать в них постельное белье. Помимо того, что у них есть вот этот вот закручивающийся механизм снизу и сверху, то есть когда вы натягиваете материал в пяльце, как барабанчик же ваша задача, да, чтобы ничего не смещалось и было хорошо зафиксировано, и даже если не материал, даже если вы запяливаете только стабилизатор, это очень здорово, что можно с двух сторон, нежели вот здесь, только с одной стороны вот тут вот подкрутить, подтянуть, Помимо этого, эти пяльцы имеют еще и вот такие вот зажимы, которыми мы фиксируем вот в эти вот отверстия. Вот видите, раз, раз, раз. И можно либо сюда, либо сюда. Вот Также эти зажимы можно еще к ним и докупить. И ничего не смещается ни на один миллиметр. Даже на самых сложных дизайнах. И вот эти пяльцы мне прям очень понравились. Почему их назвали бордюрными? Потому что, как правило, ими пользуются при вышивке бордюров. То есть это такие дизайны, например, на постельном белье, когда вам нужно стыковать между собой какой-то орнамент или цветы, повторяя их, то есть дублируя множество раз. И они в этом плане незаменимы. Все пяльцы имеют... Как правило, у Бернина или у другой машины вот такие шаблоны. Честно скажу, я не сразу поняла, как ими пользоваться, и первый год вышивания за своей машиной Бернина я вышивала без них. Во-первых, потому что в Бернина есть замечательная функция, о которой я рассказывала видео с петлями. Оставлю где-то вот подсказочку, чтобы это видео здесь у вас тоже высветилось. Там я рассказывала о позиционировании иглы, и вообще дизайна в ту точку, которую вам нужно совместить, то есть pinpoint программа. Я пользовалась ей, то есть неважно, как, как ты запяливаешь пяльца, ты можешь в любом случае, даже если у тебя как-то криво запялен материал, ты можешь повернуть и сам дизайн в машине и по точкам выставить. Но, вот возвращаясь к тому пункту, когда я поняла, что очень важно соблюдать долевую нить в стабилизаторах, я стала стараться запяливать и сам материал, и стабилизатор с этим шаблоном. Поэтому я теперь пользуюсь этими шаблонами, пользуюсь ими активно. Более подробно, наверное, можно рассказать только в какой-то обучающей программе. В любом случае, также в инструкциях к машинам есть информация, как пользоваться шаблонами. Шаблоны под каждый размер пиалец свои, то есть вот у джумба они вот такие вот большие. И тут, кстати, есть разметка, то есть урезана версия на 790 плюс и полное поле для восьмой серии машин. Помимо всего этого арсенала, пялец. У меня есть вот пяльцы, которые были в комплекте. И для того мишки, который сегодня я буду вышивать, я буду использовать эти пяльцы. Эти пяльцы мне тоже нравятся. Они не проседают, как джумба. Но опять же, тут нужно вернуться к пяльцам да, и сказать, я вот так раскритиковала джумба, но видите, какая ширина. Да? этих пялец и этих, и поэтому, конечно, без джумба я тоже не обхожусь, мне они тоже нужны, но мне кажется, вот это не супер прям крутые пяльцы, или, может быть, я все-таки пока еще не совсем научилась правильно стабилизировать материалы и стабилизаторы, в принципе, подбирать к своим каким-то задачам для больших пялец. Если у вас есть какие-то советы, как правильно запяливать в супер большие гигантские пяльцы, как вы вообще делаете так, чтобы ничего ни на каком этапе не просело, оставляйте в комментарии, я с удовольствием выслушаю вас. Мы сегодня дизайн медведя будем вышивать не с самого большого формата. Еще тут момент, когда переместимся за машину, я расскажу, что вот этот дизайн, о котором я вам сегодня рассказала, он сразу от дизайнера идет в нескольких размерах. Я выберу средний, даже чуть более среднего, потому что шью детский свитшот. И э, мне самый большой гигантский размер здесь не нужен. Запяливать сегодня буду не трикотаж, а только стабилизатор. Я уже вот выкроила отрез, подходящий мне, как я это обычно делаю. Вот так вот прикладываю пяльцы. Можно всего лишь оставлять там по 2 сантиметра. Но я теперь... Понимая, что мне получше нужно натянуть, и чтобы лишний раз ничего не проседало, стараюсь все-таки немножко больше брать запас по ширине и по длине пялец. Это вот прям критично важно, когда вы вышиваете забитые такие плотные дизайны, чуть ли не по типу шевронов. Также расскажу о своем недавнем приобретении. Приобрела, наконец, клей-спрей. Есть несколько брендов на рынке. Я взяла тот, который был в масс-маркете в ближайшем доступе. И пока, честно, я не восхищаюсь супер этим клеем. Мне не с чем сравнить. Это первый клей для вышивки, который я использую. Он очень сложно удаляется с внешней стороны футера. Поэтому для пленки, чтобы зафиксировать вот пленочку о которой тоже сегодня расскажу. Я его вообще не рекомендую на лицо использовать, потому что на нескольких толстовках уже я с трудом прям удаляла, чуть ли не выстировала его после того, когда уже вышелся дизайн Lip ворс трикотажа. И вообще такое ощущение было какое-то грязное после вышивания. Поэтому на лицевую сторону я вообще не рекомендую его использовать в вышивке. Но им хорошо можно зафиксировать изнаночную сторону к стабилизатору. Также помимо него я приобрела, пока не буду открывать марку, потому что мне как-то упорно кажется, что я за дорого купила флизелин какой-либо. Это называется материал чистая изнанка. Когда мы вышиваем, у нас есть лицевая сторона красивая вышивки и есть изнаночная сторона, потом она появляется. Сейчас мы возьмем какой-нибудь дизайн, который я уже вышивала. Например, вот, да, это у нас лицевая сторона а вот изнаночная сторона и видите как правило здесь всякие ниточки и все это же к телу находится и неприятно человеку когда особо большие еще дизайны если будут прилегать к телу поэтому есть вот такая вот чистая изнанка которую с обратной стороны после того как вы вышиваете приклеивают утюгом и получается закрывают всю сторону и к телу начинает прилегать вот такая вот приятная, действительно, на ощупь. Но когда я взяла в руки, я ожидала, если честно, какой-то такой прорезиненный материал. Потому что у меня есть пару худи у супруга от Хьюго Босс, И там у него такой прорезиненный материал, не похож на флизелин. А вот это будто бы вообще чистой воды флизелин. И я, конечно, потестирую, посмотрю, попробую кусочком флизелина на какой-то детской толстовке закрыть изнаночную сторону вышивки, постирать все это дело несколько раз и посмотреть. Потому что по стоимости сильно невыгодно. Флизелин, он, конечно, будет стоить дешевле даже от самой какой-то хорошей компании. Но если действительно есть какие-то отличия, то я расскажу о бренде немножко позже. По составу, естественно, определить сложно, потому что и флизелин, и вот эта вот чистая изнанка, как ее называют, они 100% полиэстер, 100% полиамид. Поэтому посмотрим, потестируем. И еще про материалы. Я расскажу в этом видео еще и про нитки, которыми пользуюсь, про иглы, потому что вы об этом тоже спрашивали. Откроем вот этот стабилизатор. Ему у меня уже два года, и это оказалось выгодное приобретение. Тут было 30 сантиметров ширина и 10 метров. Вот, я много вышивала уже, много чего, и мне хватает этой пленки до сих пор. Я даже не знаю, когда я куплю следующую. Но у меня еще все, она не заканчивается. Есть суперпрочный Авалон, э, а есть вот Авалон Фильм. И он получается для ворсистой ткани и трикотажа. Я не пробовала суперпрочный еще пока Авалон от Мадейра. У меня Авалон Фильм. Вот На махровых халатах, если вы вышиваете какие-то инициалы, там подарочные и так далее, все эти темы, без него, я думаю, что вообще никак, потому что стежки будут утопать в ворсовой части материала или там в трикотаже. В общем, с ним стежки выглядят красивее. Задача правильно выполнить застил. Вот этой машины, да? А потом уже можно действительно его удалить. В данном случае при помощи воды. Застирываете дизайн, когда вы уже вышили, он вымывается. И получается очень красивый застил машинной вышивки. По материалам, о которых еще важно поговорить, о чем вы меня еще спрашивали, это о иглах. Чем вышивать, когда вы вышиваете на трикотаже или на джинсовых полотнах? Я вышиваю теперь строго по типу материалов. То есть, если раньше я брала вот вышивальные иглы и вышивала ими и на трикотаже, и на джинсе, и на хлопке. Теперь я все-таки стараюсь вышивать, если это обычные иглы, не какие-то толстенькие, потому что в описании к иглам, вот давайте прочитаем вместе, например, иглы шмец, иглы для вышивания. Здесь указано, что это специальная игла для вышивания, в особенности толстыми нитями и шерстяными нитями. А я толстыми нитями и шерстяными нитями вообще не вышиваю. Я вышиваю либо вискозой, либо полиэстром. Как и все, думаю, кто много вышивает, таких вот дизайнов, которые сейчас популярны. Может быть, кто-то и вышивает толстыми ниточками. Мне бы очень хотелось посмотреть, как это выглядит, но это обычно все в технике, мне кажется, вот валяния, аппликации, может быть, фотостежок. А я вышиваю такие, можно сказать, обычные, и поэтому не использую толстых нитей. И в чем, собственно, была сложность иногда? Когда я использовала вот эти вот иглы, казалось бы, я все сделала правильно, я взяла иглу для вышивания. Но у меня оставались дырочки на трикотаже. Конечно, правильно они там оставались, потому что игла была не предназначена для трикотажа. Это как и с шитьем. Если у вас есть какие-то пропуски, дырочки, когда вы стачиваете детали кроя на верлоке, то значит дело в иглах и в настройках, возможно. И теперь я использую строго иглы под тип материала. Я использую либо вот иглу стрейч, а это вот такая вот игла, здесь она для эластичных и высоколастичных материалов, например, шелковые джерси, лайкра и так далее. Либо вот эта игла у меня идет в расход. Иногда, когда заканчиваются иглы, у меня также есть вот просто джерсей, не помню, как упаковочка выглядит. Ну, в общем, вот джерсей, да, такой вот коробочки использую. Если уж совсем у меня закончились и эти, и эти, потому что я стараюсь иглу менять довольно часто, например, один проект, одна игла, потому что трикотажные иглы, по моему опыту, они быстрее тупятся, чем иглы, какие-либо другие для других материалов, и начинаются вот как раз дырочки. Если все иглы у меня, например, закончились, под рукой не осталось, то я вышиваю иглой Super Stretch, вот такой, но она вот как раз, смотрите, идет для использования толстых швейных, опять же, ниток. При работе с эластичными материалами и высокоэластичными трикотажными полотнами. И тут к вопросу опять же, что я не использую толстых ниток, но вроде бы как мою задачу и эти иглы решают. Даже если я использую не толстенькие нитки. Кстати, про толстоту, это же не обязательно из шерстяных, это же про толщину нити, она бывает разная. Вот как раз сейчас в тему будут рассказать про нити, но еще покажу вам одни иглы, если вы вдруг вознамерились вышивать Металлическими, металлизированными нитями, специальными, очень красиво порой получается, но мне как-то пока не доводилось ими вышивать, и чуть-чуть мне кажется, что все-таки они изнашивают механизмы машины, поэтому я как-то так оттягиваю момент знакомства с металлизированными иглами, не желая повредить свою бернина, собственно, кажется, да, купили, зачем бережете? Надо бы пользоваться, а я как-то пока боюсь их, но у меня есть и эти иглы, они для безотказного шитья чувствительными металлизированными декоративными нитями. Вот, надо будет попробовать и эти иглы. Как-то представители компании ШМЕЦ мне прислали все иглы, которые только есть у них, для тестирования. И если вам нужен совет того человека, который оттестировал все иглы... Ну не стесняйтесь спрашивайте может быть и видео такое я запишу вот у меня сохранилась до сих пор игольная азбука иглы для бытовых швейных машин тут вообще есть описание всех всех типов от этой компании и не побоюсь кроме металлизированной нитки вот потому что не довелось вышивать этими нитками сама оттягиваю момент я использовала все их иглы тестировала включая иглы для мережки двойные иглы, вот у меня реально есть все их иглы и для кожи, и для квилтинга, для стежки, все я попробовала, для джинсы, поэтому про иглы, может быть, мы с вами как-то поговорим позже, мне, кстати, очень понравились иглы Мадейра, вот одна коробочка у меня осталась, первую я истратила, это квилтинг, я пользовалась в швейных проектах иглами Мадейра, мне очень понравились, и понравились родные берниновские иглы, тоже хорошего качества. Орган, несмотря на то, что это Япония, казалось бы, может быть, даже получше качество должно быть этих игл. Я как-то отнеслась более спокойно. Мне больше нравятся иглы шмец. Они у меня и очень редко ломались, хотя говорят, что орган вроде как покрепче. Но у меня, наоборот, дела хорошо идут с иглами шмец. Теперь поговорим про нитки и еще про шпульные колпачки Бернина. Эта информация будет полезна только тем, кто вышивает за такой же машиной. Как и я, а таких у меня на канале немало, как минимум потому, что я знаю о статистике по продажам моим реферальным у партнеров и знаю, что вы покупаете технику и покупали машины Бернина вместе со мной. Так вот, что касается вышивания, шитья, у меня есть три колпачка специальных шпульных берниновских, есть еще красный, который я так до сих пор и не оттестировала. Красный колпачок у нас как раз идет для толстеньких, плотных, декоративных ниток. У меня все была идея с петлями попробовать толстенькими ниточками, вышивать их и выметывать. В общем, хочу попробовать. А вот тот, который желтый, вообще-то он золотой раньше был, вот это прям супер находка. Я и с ним настолько подружилась, что я вообще никогда не ставлю теперь при вышивании черной стандартной, Колпачок шпульный я всегда ставлю для сильного высокого натяжения, как он называется, для вышивания, стежки, квилтинга. Ставлю вот этот золотой-желтый. И не знаю никаких бед с натяжением. Мне очень понравился этот колпачок. Баланс нижней и верхней нити, который необходимо соблюдать идеально получается с ним ничего не выходит наружу и так далее да в общем-то и с черным у меня не было проблем с натяжением но порой некоторые такие капризные ниточки тут еще кстати нужно сказать что это от марки зависит я как-то собиралась партнериться с брендом мэтлер так вот хочу сказать что у меня впоследствии сотрудничество это прекратилось не успев начаться и как время показало, к лучшему, потому что у меня из личного запаса были несколько бобин вышивальных нитей. И вот нити метлер несмотря на их высокую стоимость, вышивальные по крайней мере точно, и есть у меня из комплекта, который шел к моему коверлоку Бернина, прямо в родном комплекте, а нити очень сильно рвутся, путаются, вышивальные нити постоянно вылазят наружу. Я не могу понять, с чем это связано, потому что обычные нитки, вот у меня от Гинка, по-моему, так, белорусская компания, или Ярославская, я так и не поняла, это фабрика, но, в общем, эти нитки, я с ними никаких проблем не имею, они бюджетные, и вышиваются ими все хорошо. С нитками Мадейра так и подавно нет никаких проблем, они у меня пока в таких маленьких бобинах. А вот с дорогущими метлер которые я как-то тоже купила на скорую руку на Озон, вот с ними у меня проблема. Машина ими плохо вышивает, остаются такие петли свободные, да, в свободном полете. Пару раз они у меня еще и обрывались. Больше всего мне понравились, конечно же, нити Мадейра. Вот у меня полинеон, это из полиэстера нити. Есть еще район. Кажется, я правильно назвала. У меня с английским сразу скажу не очень, поэтому, если что, читайте в оригинале сами. Полион полиэстер, район, по-моему, вискоза. У вискозы более такой дорогой благородный блеск. Когда ты вышиваешь, ты сразу видишь, что палитра вышивки, когда ты все вышел, она как-то даже блестит иначе. И по моим ощущениям, еще нити, которые вискозные от Мадейра, они более плотненькие, толстенькие. И сам застил тоже, соответственно, выглядит богаче. Но полиэстер у нас из-за цены и расхода. Конечно, больше, мне кажется, у всех в ходу, поэтому я тоже не исключение, по-простому вышиваю и им. А вообще я комбинирую одно с другим, у меня вот такой вот здесь вот небольшой беспорядок, хотя для меня это оказалось идеальным способом хранения этих нитей, потому что на стенде бы они пылились, и так далее, я, знаете, сюда заглядываю, как в какой-то такой котелок свое варево, зелье, и иногда не согласно там инструкции по цвету раскладки дизайна, я что-то тут какие-то ищу, рыщу, цвета, палитры могу вместо одного желтого поставить другой, посмотреть, как в этот раз выйдет, и получается каждый раз из-за этого по-разному. Конечно, на производстве лучше использовать Всегда один цвет, согласно карте. А, а вот для индивидуального пошива, мне кажется, наоборот, хорошо, когда ваша вышивка не получается всегда супер одинаковая по цвету, когда вы вносите какие-то оригинальные нотки. И, собственно, поэтому у меня вот здесь... И все это вот так вот хранится. Также я попробовала, конечно же, авроровские нити. Попробовала нити из полиэстера, которые блестящие, как и вот эти. Мне они тоже понравились, они плотненькие, очень сильно похожи на Мадейру в ее бюджетном таком варианте. И еще у меня есть вот такая вот коробочка с матовыми нитями Аврора. И с ними у меня тоже проблемки возникают, я их больше не хочу покупать, потому что ну, как-то они смотрятся по-другому. Вот, мне кажется, в, э, в одноцветном дизайне, если вы вышиваете только логотип какой-то, может быть, это круто смотрится. Но когда вышивается картина из матовых ниток, мне не хватает как раз наоборот какой-то яркости, блеска, тут такая вкусовщина, как некоторые скажут. Но претензии у меня, собственно, не из-за цвета к ним, а из-за того, что у меня тоже они обрываются, они путаются, они вообще похожи на тактильно, больше как, бы, как будто бы это какая-то текстурированная нитка. И у меня с ними у машины проблема, поэтому честно скажу, что я не подружилась и не восхитилась матовой коллекцией. Аврора. Тут решайте сами, тестируйте, может быть, напротив. Вот вам эти нитки очень сильно зайдут. Намотка в таких небольших бобинах 1000 метров и у блестящих нитей, и у матовых. Вот поближе вам покажу вот эту вот текстуру. У меня есть маленькое коротенькое видео, где я ими вышивала. Там вроде бы как бы не видны косячки в этой вышивке. Но я помню, как вышивали эти матовые нити, я, в общем, вся испереживалась, сидела, не могла отойти от машины, потому что часто нить обрывалась, путалась, но это вот, наверное, опять же, это матовая такая более похожая к текстурированному материалу, да, структура. Про нитки. Это то, что касается верхней нити. Мало кто, оказывается, из новичков понимает, что для того, чтобы вышивать, вам нужна не только верхняя нить цветная, которую вы, если у вас машина такая же, как и у меня, бытовая, одноигольная, вы меняете, соответственно, с переходом цвета. Вот сейчас, когда будем вышивать, я там вам еще раз все это покажу, расскажу. Так вот. Помимо верхней нити есть еще нижняя нить. И тут у меня опыт сложился опять же с Модерой. Это, как правило, не бюджетная марка, но э, для меня расход нити оказался не слишком дорогой даже при большой палитре. То есть тут важно понимать, что на какой-то дизайн у вас в принципе может уходить тысяча метров нитки в целом. А нижний там 600 или 300 метров, да? Но для того, чтобы закупить, конечно, эти нити в разных цветах, вот и уходит первый вот этот бюджет, то, что дорого закупить все цвета, которые вам необходимы. Поэтому я вот э, делала так, что я покупала какие-то наборы базовые и собирала коллекцию так, свою. То есть из маленьких вот таких бобин мадеровских у меня тоже просто были наборы. Это выход для тех, кто только-только вот начинает вышивать, знакомиться, чтобы у вас были разные цвета. А нижняя нить бывает только в двух вариантах, это белая и черная нить. И тут у модели есть два типа нитей, а, точнее два номера. Вот Бобини Фил они называются, и тут номер 70, а тут номер 60, да? да 60. А вот эта вот нить, она шла, по-моему, из другого типа материалов, беленькая. Она из полиэстера из филамента, вот, точно, раскопала, а здесь просто из полиэстера, то есть вот это вот номер 70, просто полиэстер и похож он тактильно сильно на хлопок, а это из филамента полиэстерового, номер 60, она потолще немножечко, чем э, вот эта вот нить, и она более такая как бы похожая даже на саму вышивальную, она нигде не махрится, и мне очень сильно понравился этот материал. Я закупала эти бобины только в белом цвете. У меня, как видите, остался небольшой вот такой вот метраж. Вот-вот она закончится. А черная у меня еще достаточно. И вот черная она тоже неплохая, в принципе. Но мне сильно понравился вот этот филамент. И я буду теперь и черный тоже брать филамент. И то, что немножечко она будто бы вот потолще, мне тоже понравилось. Вот, собственно, и все. Как подбирать нижнюю нить тут в соответствии с материалом. Иногда я вот на футере, в принципе, вышиваю и черное, то есть то, что вы хотите видеть на изнанке, черное там, или белое, то тем вышиваете. Потому что я показала вам уже, да, как выглядит изнаночная сторона дизайна. Вот так вот. Здесь я вышивала белой ниткой, кстати, вот этой филаментной. И видите, она даже блестит, будто бы я вышивала вышивальной нитью. Иногда вы спрашиваете, что будет, если поставить в нижнюю нить вышивальную Наверное, ничего супер критичного, за исключением того, что у вас будет объемней низ, нежели вы будете использовать вышивальную нить. Но я категорически не рекомендую использовать. Нижнюю нить, швейную, это вообще получается безобразно, у меня как-то закончилась черная нитка, я поставила швейную, мне нужно было закончить один дизайн, и получилось, мягко говоря, не очень, мне не понравилось. Про нитки мы с вами проговорили, про челнок проговорили, также для того, чтобы вышивать, а точнее обрезать перетяжки, которые создаются, когда вы вышиваете. Если у вашей машины нет встроенной функции работы без перетяжек с обрезкой нитки, то вам... Очень сильно понадобятся эти ножницы. Они в любом случае нужны для того, чтобы удалять маленькие перетяжки, которые все равно будут на вышивке, и вот изнаночную сторону почистить. Обычными ножницами тоже можно пользоваться, но есть риск прорезать материал. Тут, видите, такой задранный изогнутый носик, и идеально ими пользоваться. Теперь приступим к делу. Я буду вышивать на футере трехнитка с начесом, как сказала. Мне потребуется нанести кое-какую ко разметку сразу же, чтобы мне было легче потом в пяльцах работать. Я использую обычно для разметки всякие водорастворимые карандаши и так далее. Сегодня прям щедрое такое видео на все секретики от меня. Прорисовываю. Так, у меня, значит, голова мишки должна находиться в 7 сантиметрах. От горловины потому что это для ребенка шьется я поставлю только верхнюю точку сегодня для того чтобы вышить медведя это вот первая моя точка самая высокая точка его голова обычно сегодня покажу вам способ когда буду запяливать только стабилизатор здесь у меня отрывной стабилизатор плотностью 80 грамм можно взять два отреза по 45 грамм если нету высокой плотности стабилизатора то еще иногда берут два отреза например по 45 грамм стабилизатора так как я теперь соблюдать стараюсь долевую нить то я здесь на стабилизаторе себе вот тоже прорисовываю просто вот да такой крестик ставлю это для того чтобы мне сейчас было легче запялить в пяльце мне потребуется шаблон вот, и после того, как я прорисовала себе вот такую вот линию на стабилизаторе. Теперь, когда я буду запяливать этот стабилизатор, я еще и буду выравнивать его по шаблону. Раскручиваю механизмы. Тут хочется сказать, что проще всего делать это на каком-то полотенце, даже, чтобы не бремчало все это об стол. И сначала запяливаю стабилизатор. Прикотаж я сегодня запяливать не буду, потому что не хочу, чтобы оставались следы на нем и так далее. Раскручиваю механизм, раскрутила, наложила лист и теперь с рамкой. У меня нет задачи крестик держать ровно посередине. Я его поставила исключительно для того, чтобы мне не потерять долевую нить у стабилизатора. Так, окей. Все. Кстати, если будете брать два отреза по 45 грамм, можете запялить один отрез первый по долевой, а другой против долевой. Тогда вообще ничего растягиваться не будет. Вот сейчас, если так запялить, посмотрите, да, закрутить, то видите, везде такая вот слабина. Наша задача запяливать так, чтобы был эффект барабанчика. Поэтому я сейчас кладу обратно, как раз вот на полотенце там, или на, даже на крой, и буду подтягивать за края чтобы у меня вот это все по возможности выровнялось. А иногда даже можно утюгом пройти, чтобы эти заломы не оставались. Поэтому лучше, конечно, в рулоне хранить стабилизатор. И вот для чего нам рамка. Я вставляю и смотрю, видите, а, то есть совпали ли у меня, например, линии. В моем случае там, мне центр отмерять на стабилизаторе не требуется, так как у меня вот где моя разметка. А, я это сделала только для того, чтобы более-менее правильно соблюсти долевую нить у стабилизатора, и у меня тут все в порядке. Вот, теперь аккуратненько подтягиваю наверх, вот так вот, и чтобы обод совпал, подтягиваю, и тут есть меточки у каждой машины, у каждого бренда свои. Расправила, подтянула, не переусердствуйте, потому что стабилизатор может порваться. И после того, как подтянула наверх, да? вот так расправила по возможности стабилизатор рамку лучше оставить потому что она тоже помогает как бы немножко придавливает я начинаю закручивать так раз отхожу на край стола так э, сдвигаю и отхожу на край стола и там закручиваю теперь делаю вот так понимаю что у меня такой барабанчик видите Прям пружине, так тын-зын-зын-зын. Вот, если все правильно сделали, ничего нигде не провисает, то, поздравляю, запялили правильно стабилизатор. Хорошо закручиваю. Теперь можно воспользоваться клеем-спреем. Клей-спрей а, пачкает пяльцы, это тоже нужно учитывать, что иногда их придется отмывать, а можно и не отмывать. Кстати, еще один такой нюансик с этим клеем, то что у него вот мне попался, отваливается... Вот, этот вот, вот эта вот часть. В инструкции сказано, на расстоянии 30 сантиметров от кроя я использую где-то на расстоянии 20 сантиметров. Встряхнуть баллон и нанести. И подождать минутку, когда он схватится. В инструкции об этом не написано, я прочитала на форумах. Ну, примерно вот так достаточно. В принципе, можно все и без клея обойтись. В машинах есть функция рамки. И бутербродик весь этот рамкой зафиксировать но с клеем как-то получше все приклеивается поэтому вот так теперь смотрите там где я отмечала как бы центр своей вышивки да я перегибаю по этому месту вот так вот крой ну и так как у меня здесь все совпало то приклеивать буду соответственно здесь вот так вот так, если не с первого раза получилось, ничего страшного, можете немножко там раз отклеить куда-то, то есть не страшно. Все, теперь смело вот так вот приклеиваю. И можно теперь вот даже проверить, приложив рамку, да? Вот сюда. Тут, конечно, останется тогда заломчик, если вы приложите, но вот линия разметки, она должна совпадать с линией на шаблоне, которую вы разметили, чтобы правильно вышивала ваша машина. Да? Если какие-то небольшие перекосы есть для тех, кто вышивает на Бернина, то я вас поздравляю, у нас есть функция поворота дизайна. И мы можем это все скорректировать. Хотя, по-моему, в Бразер тоже все это дело есть. И водорастворимый стабилизатор наверх. Беру так, немножечко с запасом, чтобы когда рамка у машины сейчас все это дело у меня фиксировала, можно было не переживать, чтобы все попало под рамку. И теперь могу отправляться вышивать. Прежде чем мы начнем вышивать медведя, дизайн которого вы можете приобрести по ссылке на сайте у дизайнера из Колумбии. Важный момент. Сейчас действуют санкции в отношении нашей страны, и поэтому есть трудность с способом оплаты. Если у вас есть карта заграничного банка или возможность как-то в обход санкциям оплачивать, то, пожалуйста, поделитесь под этим видео, как вы оплачиваете различных заграничных ресурсов вдруг, Кому-то это тоже поможет, потому что в этом сейчас есть определенные сложности. Теперь вернемся. Прежде чем вышивать, нам нужно дизайн загрузить на флеш-память в машину, либо же напрямую через USB-порт, через компьютер, конвертировать этот дизайн в машину. Это еще один момент, о котором вы спрашиваете, и вообще, как это все происходит, что машина понимает то, что ей нужно вышивать. Вам обязательно нужен такой дизайн и в таком формате, чтобы ваша машина его читала, поэтому в инструкции каждой вышивальной машины, в том числе к Бернина, есть перечень тех форматов, дизайнов, которые машина поддерживает. От этого зависит и качество вышивки, и, конечно, то, что вообще, в принципе, у вас все получится. Просто взять какую-то картинку и загрузить ее в машину, чтобы машина поняла, считала и преобразовала в стишки, не получится. Нужен обязательно проверенный, желательный, хороший дизайн. У меня выйдет скоро видео на эту тему тоже про машинную вышивку, про дизайны, про дизайнеров машинной вышивки. И я там подробно вам расскажу, на что стоит обратить внимание при покупке, или при выборе, скачивании в открытом доступе в интернете этих самых дизайнов, как вообще это все устроено. Сейчас мы с вами будем вышивать тот дизайн, который у меня уже есть. Я загрузила его на флеш-память. Про флеш-память тоже пару фраз. Я рекомендую использовать вам флеш-накопители не более 4 гигабайт. А еще лучше, если у вас есть возможность купить флеш-накопитель конкретно вашего бренда. Например, у Бернина есть свои флешки, у Бразер есть свои флешки. Казалось бы, это не особо критично важно, но недавно я столкнулась с тем, что обычную вот такую вот безымянную флеш-память моя машина в настройках не форматирует. И у меня задвоился один дизайн для меня очень важный, который теперь почему-то воспроизводится исключительно в первом варианте ошибки когда мы дорабатывали его с дизайнером и то есть дизайн который мы уже поправили я перекинула на эту флешку я ее отформатировала через компьютер и все такое но нужный мне дизайн терпеть машина не видит а выдает мне постоянно дизайн с ошибками которым я не могу пользоваться и меня это сильно огорчает если бы у меня была флешка от бренда бернина то я бы прямо через машину могла его отформатировать точно так же это работает с машинами browser все, что нужно сделать, там, согласно инструкции для старта вышивки на вашей машине, вы, естественно, делаете. Опускаете рейку продвижения, меняете игольную пластину, устанавливаете соответствующую иглу, лапку. Все это мы соблюдаем. Пару слов еще о нитевдевателе от Бернина. Тут такой тип нитевдевателя, который мне не нравится. На моей памяти нитевдеватель был очень хорош. Вышивальные машины Бразер 850Е... Мне там понравилась вся эта конструкция больше, потому что здесь каждый раз, когда я пользуюсь нити-вдевателем, и, как вы можете заметить в дизайнах вышивки, смена цвета довольно часто может происходить не каждый раз в ручном положении. При помощи махового колеса требуется поднимать иглу немножко вверх. Почему так это происходит, я не знаю, но иначе есть риск сломать этот нити Еще первое время, когда я вышивала, у меня иногда запутывался старт вышивки и кончик. И буквально вот недавно, а вообще-то спустя два года, как я пользуюсь машиной Бернина 790+, я обнаружила, что для вышивания, чтобы всегда этот идеальный хвостик уходил назад и ничего при старте вышивки не запутывалось, оказывается, нужно постоянно пользоваться нити-обрезчиком и оставлять эту нить вот ровно там. Вот этот вот отрезок, равен тому идеальному отрезку, который обеспечивает беспроблемный старт на вышивании. То есть вот этот хвостик остается, обрезали всегда так, и тогда при старте и замене цве цвета ни машина, как правило, вообще ничего не запутывает, не обрывает, не затягивает челнок. Что касается челнока и смазки. Как мы с вами помним, у нас с вами металлические, ну они как бы комбинированные, но я смазываю прямо в процессе маши вышивания машину. То есть, если я слышу звук, характерный, такой постукивающий, я понимаю, что пора бы ее смазать. И открываю все, иногда даже прочищаю, пускаю сюда две капли масла. Масло улетает только так и только в путь. И так вот Вышиваю. И в коем случае нельзя допускать того, что машина на сухую будет вышивать и перешоркивать все эти механизмы. Вы по звуку начнете это слышать. Но как бы это нам обеспечивает все другие прелести от Бернина. То, что машина имеет идеальные стежки. То, что она очень красиво шьет. У нее прямые строчки в швейной операции. В вышивальном режиме мне очень нравится фирменный застил у Бернина. И, конечно же, вот эта вот мега большая шпуль внизу. На большие дизайны у меня уходит три таких шпульных колпачка, я не представляю, сколько бы уходило на обычной бытовой машине, наверное, там, не знаю, 6 семь шпульных колпачков приходилось бы перезаправлять. На медведя в большом формате у меня иногда два шпульных колпачка уходило, на маленький формат может половину или один уйти, Тут надо смотреть все по размеру и по самому дизайну. Этого медведя, которого мы сегодня с вами будем вышивать под названием «Медведь Селфи» с телефоном, я буду вышивать вообще впервые. Машину установила, шпульную нить, подключаю флеш. Тут есть специальный разъем, порт, куда мы вставляем флешку. И теперь все, внимание на экран. Перед нами панель рабочая. Вот тут вот я могу найти свои дизайны, которые на флеш, накопители находятся. Вот у меня уже несколько медведей в коллекции есть, и вот тот, который нам, собственно, нужен. Здесь сейчас не все отображается. Какие-то непонятные всякие закорючки могут быть, вам нужно долистать. До тех пор, пока вот не начнут появляться медведи. Этот дизайнер продает свои дизайны сразу так, что у них имеются несколько размеров. Давайте смотреть вместе. Когда вы покупаете дизайн, вы еще получаете вот такой вот файлик. Здесь, во-первых, будет указано метраж нити, да? сколько уходит нижние, верхние нити, сколько цветов. Эти цвета я, кстати, сразу выставляю, когда они помещаются все на мачту. И видео про мачту у меня уже выходило, я немножечко его подкорректирую и перезалью. Так вот, здесь у нас находятся все цвета нитей поочередно, их последовательность, и тут же также указано количество стежков, которые машина будет вышивать. Дальше. Здесь есть макет, как правило. Если дизайн приличный и полностью прилагает вам, так скажем, паспорт к дизайну, то вот здесь все это указано и даже такой вот штрих-код имеется, да? Напомню, данный дизайнер из Колумбии. Никогда бы не подумала, что у меня будет какая-то интеграция партнерская с дизайнером из Колумбии, но здравствуйте. Теперь скидка у вас есть от дизайнера из Колумбии, пользуйтесь, скачивайте. В общем, вот, кого мы сегодня с вами вышиваем. Я установила бобины на мачту. Еще раз покажу повыше вам. Вот так вот выглядит мачта. Конечно, хотелось бы, чтобы машина была многоигольная. Поэтому, если у вас есть возможность, и вы много спланируете вышивать, и в больших масштабах, еще и сами, они а не заказывать на производстве готовую вышивку, то покупайте многоигольную машину. Мой вам совет. Покупайте сразу промышленную. Машины многоигольные, они сильно проще, легче и быстрее вышивают. Потому что вот замену каждого цвета мы с вами будем делать вручную, перезаправляя нить. Но если вы как и я работаете в индивидуальном пошиве на индивидуальном формате то конечно держать дома наверное промку еще одну очень проблемно и неэстетично и иметь комби машину как бернина с высоким качеством стежков вышивки или там также есть отдельные машины как и у бернина так и у бразер джанаме мне не очень понравились у меня есть обзор на эту машину даже она была в полгода в моем пользовании я все-таки советую вам выбрать немножечко выше класса. Это вот Бразеры, очень круто делаю технику, и Бернина. Все промокоды, реферальные скидки у партнеров у меня до сих пор имеются. Вы можете выбрать, в принципе, любую машину, нитки и так далее, и на все получать скидки. Мне без разницы, какую технику вы покупаете, какого бренда. Бернина – это моя любовь, у вас может быть что-то другое. А теперь вернемся к процессу вышивания. Сегодня я выберу средний формат. Иногда цвета в машине читаются некорректно. Это как раз вот в, к вопросу формата. Вот этот, по-моему, да, корректный цвет. Это 4 на 10 почти, да, по размеру. Так, 10 сантиметров, но это совсем такой маленький. Но мне нужно ориентироваться на то, что я хочу увидеть на своем конечном итоге. Так, мы возьмем с вами немножечко побольше формат все-таки. Вот, корректный. А, у меня почему-то Бернина слегка больше читает, чем указанный формат этих дизайнов. Я не знаю, почему я имею в виду размер. Вот у меня, например, средний формат 86 на 178 миллиметров. Это немножечко выше, чем заявленный, по-моему, там 6 на 9. Я возьму, повторюсь, для детской одежды вот этот вот средний, 86 на 178 миллиметров. И немножечко... Чуть-чуть, слегка, я его еще увеличу. Бернина рекомендует, если вы уж пользуетесь увеличением, не более 10% увеличивать. Давайте вот мы сделаем его на... Угу, угу. Ну вот, на 6%, например, процентов я увеличу. И у меня получится 92 на 189. Давайте, ну да, давайте, да, вот так и оставим. 92 на 190, вот, 107%. Немножечко увеличила. Мне вот захотелось сегодня посмотреть, как, кстати, эта функция работает именно с медведем, потому что до этого я не увеличивала размеры именно этого медведя, как это вообще повлияет на качество вышивки, как раз с вами все это и оценим. Закрываю и перехожу в функцию, о которой я говорила, Pinpoint. Так, сейчас я подгоню каретку. Вот, которая поехала к нам поближе. Так, теперь мне нужно установить пяльцы. Вот, аккуратненько, чтобы ничего не сбить, не сместить. Так. Прежде чем я зафиксирую рамкой все вот это вот дело, я покажу, как работает функция Point в режиме вышивания. В режиме, например, когда мы с вами выметывали петли недавно, повторюсь, Оставлю ссылку на это видео. Я вам подробно рассказала, как это все фиксируется по точкам и так далее. Сейчас у меня, по сути, одна точка верхняя, да, вот, которую я крестик где ставила, где у меня должна быть самый верх вышивки. И вот я ее и буду совмещать. Вот мы попали еще раз. да. Вот тут вот у нас находится функция Pinpoint. Вот, и давайте посмотрим, куда машина... Точку автоматически подвела. И она у меня находится слегка не в том месте, где нужно. Поэтому я ее сейчас при помощи многофункциональных клавиш, я в этом видео подробнейше рассказала, как пользоваться этой функцией, поэтому я не буду повторяться, я просто вам оставлю все ссылки на это видео, там разберетесь. Так, почти попала можно немножечко повыше еще расположить. Вот, все супер. В первую свою точку я попала, поэтому подтверждаю ее. Возвращаюсь к экрану. Подтверждаю кнопочкой SET. Это будет у меня середина и самая высшая точка моего дизайна. И смотрю, куда у меня отправится вторая точка. И вот она где у меня. Она у меня тоже слегка не там, где моя линия зафиксирована. Вам, наверное, на видео сейчас плохо это будет видно, но я вот здесь вот прорисую себе тоже и подвину, так как я дизайн там двигала тоже, здесь мне, соответственно, требуется сделать все то же самое, мне просто нужно будет попасть по линии, которую я размечала, чтобы у меня дизайн был ровно по разметке. Ну все, в линию попала, подтверждаю кнопочкой SET. Смотрите, что произошло на экране, так как я все-таки запялила чуть-чуть, не так, как было вот прям по пяльцам все расчерчено, да, то у меня немножко дизайн тоже, видите, наклонился, но при этом вышивая на, в пяльцах, он будет прям четко, правильно вышит. Это вот и есть то самое позиционирование. Для проверочки я сейчас вторую точку середины посмотрю, вот вижу, что она у меня попадает на эту линию, которую я прочертила, я подтверждаю кнопкой set и выхожу из этого режима, Нажимаю на иглу и могу вышивать, но прежде чем отправлюсь вышивать, машина, кстати, показывает сейчас по этапам, сколько минут займет у нас на все про все, это 127 минут на этот дизайн. По опыту вам скажу, что так как мы будем перезаправлять нити, цвет, то время к этому можно смело добавлять плюс еще минут 30 на всю вот эту перезаправку нитей, там если нужно будет машину смазать и все такое... И еще плюс вы работаете всегда на разной скорости. Где-то вы можете, так сказать, поддать жару, где-то можете, наоборот, снизить скорость. Нужно наблюдать, смотреть, не пускать все это, весь этот процесс на самотек. У меня стоит обрезка перетяжек, то есть где это возможно. Также у Бернина есть контроль стежков. Если вдруг нить оборвется, я могу откатиться на несколько шагов обратно и еще раз запустить вышивание, чтобы не было такого, что там останется какой-то пробел. И вот здесь есть рамка. Вот мне сейчас нужно будет зафиксировать водорастворимый стабилизатор. Зафиксируем вот как раз эту рамку. Аккуратненько. Сейчас на самой минимальной, можно сказать, скорости закреплю весь этот пирожок. У меня футер закрепится строчкой рамки наметочной, сметочной мы ее потом удалим. Но сейчас она нам нужна, чтобы весь этот пирожок скрепить. Все, запускаю старт. Вот первые стежки иногда могут быть такие, как бы. Все, и аккуратненько, вот так вот буквально расправляю ручками. Я поэтому и сказала, что с одной стороны клей ⁇ это прям такая супер крутая, классная штука. Тут вот даже вот так вот булавочкой сейчас закреплю. Но клей трудно удаляется с лица. Поэтому я предпочитаю вот эту сметочную строчку. Так. Чтобы не было никаких наплывов. И следите, конечно, чтобы палец себе не прошить. Знаю я одну историю такую, когда девушка прошила себе палец. Представляете? Вот именно в этом процессе, когда машина рамку прокладывала. Рамку мы с вами проложили и можем вышивать. Чтобы отправиться вышивать, нам, соответственно, просто нужно нажать кнопку старт, и тут будет все у нас с вами по этапам. Все, старт вышивки, вот как видите, да, хвостик, который ровно правильно остался, он как бы, видите, без затягивания и уходит. И вот как это выглядит на экране, когда машина вышивает. Давайте я вам покажу. Вот видите, идет отчет стежков, причем, если я увеличу скорость вышивки, то видите, минуты тоже становится вышивания меньше, если нить вдруг каким-то образом нечаянно оборвется, то тут вы, соответственно, тоже можете следить за всем этим процессом, на каком стежке вы остановились. Здесь ускорение машины, то есть если я сюда нажимаю, машина еще быстрее начинает вышивать. Но я не рекомендую это делать, это, по моему опыту, сказывается на качестве вышивки, стежков, застила, я никуда не спешу, в общем, по возможности. Как видите, из-за того, что мы увеличили размер, никакой э, сложности нет при вышивании. Первый цвет машина закончила вышивать, и нам требуется теперь сменить цвет. При смене цвета, если машина некорректно на экране читает его, то вы можете все-таки пользоваться вот этой шпаргалочкой, то есть я вижу, что сейчас у меня следующий цвет, да? вот этот, все, старт следующего цвета. Закончили. Все готово. Извлекаем и смотрим, что у нас получилось. Вот такая красота. Вот такой вот медведь. Я вышивала уже нескольких медведей, но этот медведь мне понравился больше всего. Он очень красивый. Прорисовка вся, посмотрите, какая. Давайте посмотрим изнаночку. Вот такая вот чистенькая изнанка. Застабилизировали мы правильно, и даже вот небольшой такой нюанс, что я не разгладила складочку на стабилизаторе, но я напомню, что у меня было 80 грамм, то есть плотный стабилизатор, поэтому... Я и не ожидала, что будут какие-то проблемы. Я уберу вот эту сметочную строчку. Кстати, вы видели, когда машина вышивала, у меня вот единственный нюанс с ней был. И так, к сожалению, бывает, что на этапе вышивания такой плотный, забитый, как принято говорить, дизайн, может немножечко начать в процессе не то чтобы смещаться, а из-за толщины еще самого материала, да, его он может немножко начать вести. И рамочка вот поехала, да, и пленочка вместе с ней. Ничего страшного, я вот тут надсекла и просто закрепила булавочкой. Хочу вам сказать, показать качество дизайна еще. Смотрите, если мы с вами вернемся к тому, что мы вышивали, насколько все четко по стежкам. Вот тут вот видите, такая на весу как бы строчка. И вот она даже здесь на штанине. То есть, когда вышиваете, еще смотрите на макет. Как говорится, ожидания, реальность абсолютно совпали. Очень крутой медведь, мне не нравится. Ну что, отправимся с вами вымывать стабилизатор, все это распарывать. О том, как шить свитшот в этом видео, не будет информации. Я покажу на своей дочери сразу готовый результат. И посмотрите, как это круто выглядит. Прежде чем я освобожу дизайн из пялец, я распарю рамку. Так делать это проще, в нескольких местах. Лучше даже вот ножницами подцепить строчку, потянуть, можно и сзади это сделать. После этого можно оторвать стабилизатор. Я вот эти кусочки никуда не собираю, но некоторые их собирают, стачивают, как-то склеивают и используют вторично. По контуру хорошо отрывается верхний водорастворимый стабилизатор. Так вот аккуратненько. Особо не стараемся прям супер ровно сделать, чтобы до миллиметра вырвать его, потому что он в любом случае растворимый. Даже если останется что-то, вы после первой стирки этого стабилизатора видно не будет. Если остались какие-то перетяжечки, то лучше, конечно, их убрать срезать вот например видите есть те места где машина не обрезала нить но будьте осторожны чтобы не повредить стежки так, в общем все перетяжечки посмотрели какие-то такие недочетики тоже если есть посмотрели оценили очень чистенько. Вышелся дизайн, мне очень нравится. Посмотрите, какое качество вышивки. Она такая вот прям объемная, классная. За счет того, что я не запяливала футер в пяльце, то нет растяжек никаких. Ну вот немножко из-за того, что я вам показывала вот эту рамку, вдавливала туда, проходилось. Вот это все возникло, но после утюжки, после ВТО это все пройдет. Я еще даже не утюжила, она уже выглядит потрясающе. Смотрите, стабилизатор вообще вымывается как верхний, так и нижний. Вот у меня вопрос к тем, кто вышивает давно. Так как, например, если мы шьем на заказ, на продажу, то каким образом вот все это дело вымывать? Закрывая ведь чистой изнанкой, то есть получается стабилизатору уже тяжело как-то, да, вымыться. И вот этот такой вопрос возник, то что хочется отправить чистую, например, клиенту изнанку, но как же быть со стабилизатором, который по-хорошему все-таки должен вымываться и оставаться должны только ниточки. Если у кого-то есть опыт наблюдения в этом или вообще вы задавались таким вопросом, то пишите в комментарии. С изнаночной стороны я тоже уберу явно такие нависающие ниточки, все подрежу, еще раз покажу вам изнанку. Хорошие дизайны, как я успела заметить, вышиваю вот уже второй год, еще и отличает действительно чистая хорошая изнанка, потому что дизайн, который делается дизайнером новичком или без опыта или с некачественными какими-то знаниями он изнутри выглядит отвратительно там множество всяких таких штук забитых еще и стянуто все это как правило ну и тут конечно можно оценить еще и баланс нижней нити как это все выглядит это уже вопрос к машине которая будет вышивать после вот этих вот нехитрых манипуляций можно раскрутить и достать все это дело из них. Ну и конечно нам нужно, так как у меня стабилизатор нижний отрывной, тоже не водорастворимый, нужно еще и удалить нижний стабилизатор. Тут я тоже не собираю вот эти вот маленькие такие остатки стабилизатора, потому что он уже растянут в некоторых местах был. Может быть стоит как-то собирать, утюжить. В общем, пока я на широкую ногу двигаюсь. Да и пусть так будет. С возможностью покупать новенькое, да так как запяливала я его по долевой, то он вот так же хорошо в одном направлении. Смотрите, раз, и отрывается. Против долевой чуть-чуть как бы сложнее его удалять. Но вот такие маленькие участки можно на самом деле собирать. И вот в том видео про петли я показывала малыши, пяльца под петли можно их. Оставлять. то есть чтобы там не сшивать ничего не колхозить можно вторично использовать это я вот про эти какие-то участки но нужно смотреть по полю пялец я вышивала черной нижней ниточкой так как белая ниточка у меня уже заканчивается надо закупить ее я пока в расход пускаю черную. На таких плотных материалах это незаметно. Особо не критично, что весь этот дизайн тут черный и закрыт будет тоже черной чистой вот этой вот изнанкой, этим материалом, который я вам показывала. По контуру освободила. Тут тоже аккуратненько будьте, чтобы не сделать дырку. Если особенно удаляете ножницами, то будьте аккуратны, чтобы не прорезать сам материал. Теперь мы немножечко вымоем стабилизатор, много воды не требуется, вода должна быть комнатной температуры. Конечно, удобнее это делать в ванной, но в рамках YouTube я с вами это сделаю здесь. Я немножечко вот так вот ручками как бы, постирываю стабилизатор, вот он начинает немножко мылиться. Это та верхняя водорастворимая пленочка. Мне очень нравится, что дизайн как бы все равно оставляет эластичность свою. Несмотря на то, что он такой плотный, медведи мне эти действительно понравились еще и тем, что они красиво эстетично смотрятся. Они не топорщатся. Вроде бы так похожи на шеврон, но тем не менее вышивается отлично на футере. И, кстати, не только на трех нитки с начесом. Я вышивала на двух нитки, на джерси вышивала и даже на кулирочке. Везде эти медведи смотрятся уместными. Поэтому дизайнера рекомендую вам от всей души. Итак, ну, я думаю достаточно. В любом случае вещь будет потом еще не раз подвергаться стирке, поэтому ну и все, друзья, после этого необходимо высушить и, конечно, проутюжить, а потом уже закрывать какой-то чистой изнанкой. Еще пару нюансиков по поводу того, когда вы вот вещь стираете, как ее стирать, если собираетесь шить на заказ. Вообще любую вышивку, не говоря там о медведях. Не стоит бояться и нужно как-то объяснять клиентам, что если вы постирали вещь, на которой вышивка, и она вот так вот вся сморщилась, это не значит, что она так и останется. После того, как вещь высохнет, желательно даже едва влажной ее оставлять или просто пройтись пульверизатором, Нужно хорошо пропарить утюгом через проутюжильник, через марлю. Можно даже, если есть насадка тефлоновая, вот я парогенератором это профессиональным делаю, нитки не плавятся под утюгом, ничего больше не стягивают. Но чтобы изначально вышивка на трикотаже потом не собралась после стирки и декотировки, сам трикотаж перед работой, конечно, нужно хорошо продекотировать, а еще лучше все-таки подвергнуть машинной стирке для принудительной усадки. Чтобы не было такого, что впоследствии трикотажик сядет, и вы обнаружите, что... Вышивку потом тоже стянула, потому что вот эта база, на которой мы вышивали, она садится, ниточки тоже начинают стягиваться, и тогда уже сложно все это разутюжить. Если все сделали правильно, декотировали крой, там материал перед работой, то все, как правило, хорошо. Вот, даем просохнуть, утюжим, шьем изделия и наслаждаемся. Я была рада поделиться этим мастер-классом. Ну и, друзья, до следующих видео Демонстрирую данный свитшот С вышивкой на своей дочери А можно у вас взять интервью? Да Расскажите, вам нравится этот медведь? Да Почему? Потому что он крутой Крутой? А как это вы понимаете, что он крутой? Потому что он круто вышит Да? Да Ничего не трет? Нет Удобно? Да что у него есть рюкзак, телефон и кепка. Да? А у него там еще часы, кстати, есть. Посмотри. Да? Классный. И футболка у него тоже классная. И кеды еще есть. А свитшот-то тебе нравится? Удобно? Да. Удобно, да? Ну все. Поздравляю тебя с обновкой. Подписывайтесь, ставьте маме лайки и выживайте с нами медведи. Пока-пока.